Всем привет, мои дорогие друзья, с вами как всегда я Саша, и сегодня я буду играть в такой замечательный мини-режим, который называется Murder Mystery. Ну что, ребята, поехали! <плодисменты> Around. Я мирный, как вы понимаете уже, да Как сто лет, блин, мирный И что я хочу сказать Ребят, быстро сейчас взяли все и подписались у меня Золото аж украли Вот вы не подписались, вот у меня золото украли Кого убили уже? Где детектив? Кого так по КД убивает? Или это опять пауки какие-то? Какого черта? Что там происходит? Это хоть... Это где вообще? А это на верхнем этаже. Значит, убийца либо там. Либо кто-то из... <со> <со> а -а Айх ты! Все понятно, кто Мердер там. А главное на этого человека вообще не подумать. Бук сброшен. Люблю вас бургеры. Я тоже вас люблю. Поэтому мы с вами сейчас приходим к следующему раунду. И у меня немного что-то залагало. Залагало. Все отлагало. Все нормально. В принципе, норм. Оп-оп. Давай, давай. и Опять я мирный. Что это такое, кстати? А, у меня что-то автопрыжок включен. Это как понимать? Hello, Moto. Ну, на книгу свалились. А что тут так темно? Почему тут ночь? Почему не утро? Это как? А я вот снимаю. А вот ты нет. Лол. Надо будет заскринить Ник. Может он реально блогер какой-нибудь. Подожди. Блин, а я-то не знаю кто. Ну, короче. О, фак. Мы засветились на серии. Что происходит? Ну, в принципе, всем привет, дорогие друзья. Там Hello Moto знаете я тут могу пофармить золото так нормально потому что мертвым ник никого еще не тронул надеюсь не будет трогать надеюсь вы этого сейчас не слышите а если кто слышит привет а, привет привет от моих попугаев совсем чуть-чуть осталось А что за трюк? А где трюк? <гас> <гас> Мужика убила. <гас> так, все лук, стрела, все отлично. Еще вторую бы стрелку собрать. Ну, слушайте, я тут могу, в принципе, две минуты так э, ходить. Блин, глаз, глаз, глаз, глаз. Я боюсь глаз, короче. Потому что, ну, глаз, это шапка. Это не сам скин. Заткнитесь! Серьезно, а что они так орут -то? Я надеюсь, этого не слышно, блин. Я попытаюсь, короче, сейчас намного громче не говорить, чтобы меня точно, ну, было слышно. Пиздец сейчас обосался. Моё. Что ты... Творишь? Ой! А, а, а, а. Так... Дурак! Бля... Меня убили. Вот дурак. Кстати, где мой... У меня труп украли. Ребят, у меня труп украли. У меня нет здесь трупа. Где мой труп? А, я провалился. Меня уже похоронили, блин. А кто мердер то А, человек сверху. А я, кстати, не знаю, чего человек так... На меня подумал. Ну, короче, я думаю то, что... Как бы мы перейдем к следующему раунду. Мы не будем ждать того, что, блин, меня взяли до да грохнули. Как это понимать-то? Просто обычный человек. Как на меня можно было подумать? Нас. Кстати, вот он, чувак тут. Я тебя запомнил. Я тебя по IP вычислю. Ай, блин. Вот просто, понимаете, попугай мне все сейчас испортит. Попугаи, точнее. Потому что они орут, возможно, это слышно очень даже. Хорошо. Давайте за рыбой бегать. А, куда-то туда. Ого! все понятно! <п utilizar> Губка-убийца! Губка-убийца! Oh губка убийца, губка убийца, губка убийца. Лишь бы не за мной, лишь бы не за мной, лишь бы не за мной. Он Не за мной? Фух, фух, фух. Губку убили, губку убили. <laughs> Ох, охереть. Господи. Я испугался аж как бы Ну это жесть, давайте финальный четвертый раунд! У меня реально попугаи ирут на фоне Я не знаю, что мне с этим делать Поэтому поставьте лайк и в следующей серии они замолчат Навсегда Так Я детектив! Ура! Хоть какая-то роль мне дана я серьезно, я хочу. О, Хелоумото. Привет. Я тебя запомнил. Че, блин? вот на кого тут можно подумать? Ну, мне так кажется, это тот глаз или же та тёлка. Ну, или это тыква, может быть. Или тыква, может быть. Ах! Нет! Вот ты тварь! Ах ты тварь! Ах ты тварь! Ах ты тварь! Синяя мудилка, короче А Анохи Койбито Ща Мой перфект инглиш нет ну ептать бляха муха давайте подбирай сзади взади сзади сзади сзади а давай да! Молодец! Вот ему я реально респект, лайк за этого чувака Поэтому мы сейчас с вами выходим Ты ептать! Я хочу выйти И я буду уже с вами на этом заканчивать Поэтому, ребят, если вам понравилось это видео Обязательно подписывайтесь на мой канал Ну а с вами был я, Сашарий Всем удачи, всем пока!